Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков и я адвокат и заведующий филиалом ДИКИ Ростовской областной коллегии адвокатов имени баранов Наше адвокатское образование было учреждено в 2002 году под наименованием «Филиал номер два Октябрьского района Ростова-на-Дону Ростовской областной коллегии адвокатов». Не только в Ростовской области, но и во многих других регионах Российской Федерации адвокаты филиала зарекомендовали себя квалифицированными и успешными специалистами. Однако громоздкость названия, сложность его запоминания накладывали соответствующие ограничения на продвижение нашего бренда. В 2018 году, сохранив костяк коллектива, филиал прошел реорганизацию, и теперь мы – филиал «Дики» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова. У многих такое, казалось бы, непонятное название может вызвать соответствующие вопросы – что это, с чем связано? Не нужно путать нас с «дикими» адвокатами. Выбор имени филиала ассоциируется с греческой богиней справедливости Дики, дочери богини правосудия Фемиды. Работа адвоката, на мой взгляд, в первую очередь связана с достижением справедливого решения проблемы. И именно с этим связано новое имя нашего адвокатского образования. Наш коллектив практически не менялся в течение последних пяти лет. Сегодня я могу сказать, что в филиале собрались целеустремленные, принципиальные и успешные юристы. Которые могут оказать помощь во многих областях права. Не соглашусь с утверждением, что по делу нужно искать юриста узкого профиля. Такое утверждение не более чем маркетинг. Невозможно найти узкого специалиста, который занимается лишь, например, кражами или незаконным предпринимательством. Если же такое все же найдется, рекомендую с особой осторожностью относиться к его обещаниям. И в то же время вряд ли широкий спектр предоставляемых услуг и универсальность будут говорить о высокой квалификации. Согласен, все знать невозможно, а обладая лишь общими принципами и правовыми нормами, не всегда получится оказать действенную помощь. Поэтому основная сфера деятельности филиала ДИКИ – представление интересов граждан, предпринимателей и должностных лиц в сфере экономики. Конечно, в первую очередь это защита по уголовным делам. Перечень экономических преступлений довольно широк, это могут быть банальные кражи или иное хищение, присвоение, мошенничество, получение или дача взятки, а могут быть сложные многосоставные, уклонение от налогов, преднамеренное банкротство, незаконное получение кредита и многие другие. Все эти преступления объединяют наличие ущерба от незаконных действий, оцениваемого в фиксированной денежной сумме. Кроме того, квалификация наших специалистов позволяет работать по гражданским и административным делам. Знания и опыт адвокатов на стыке уголовного, арбитражного, банкротного, семейного и других отраслей права позволяют находить достойный выход при предоставлении интересов клиента в государственных организациях по делам о привлечении к субсидиарной ответственности, банкротстве, взыскании разделе имущества и ущерба, долгов по поручительству и личным займам, а также по иным делам, связанным с имущественными требованиями. В случаях, когда вопрос требует несвойственной нам квалификации, например, при работе с ценными бумагами или с иностранными юрисдикциями мы не занимаемся изобретением велосипеда, а просто привлекаем проверенных партнеров с соответствующей специализацией. Более подробно о филиале и его коллективе вы можете узнать из информации на сайте или в социальных сетях. Ссылки на них вы найдете в описании или по подсказке. Ну а на канале «Коллеги адвокатов» я и мои коллеги рассказываем о судебной практике и тенденциях ее изменения. Делимся своим мнением о происходящих событиях. При этом детальное освещение уголовных дел с участием адвоката филиала, безусловно, было бы интересно зрителям, но при этом вряд ли соответствовало бы и желаниям клиентов. Иногда речь идет о действительно крупных денежных суммах. Да и соблюдение законодательства об адвокатуре при опубликовании таких сведений вызывало бы вопросы. Поэтому в своих видео мы пытаемся соблюсти разумный компромисс. С одной стороны удовлетворить естественный интерес зрителей и рассказать о том, в чем мы действительно разбираемся, и в то же время не провоцировать негативную реакцию клиентов и нездоровый интерес органов самоуправления адвокатуры. Как я уже отмечал, уголовное право тесно переплетается с иными отраслями права. Поэтому на канале Коллегия адвокатов» мы публикуем видео о различной направленности, рассказываем о практике и прецедентах. Как в уголовном праве, так не оставляем без внимания вопросы, возникающие в рамках других отраслей права. Например, на канале размещены ряд видео по мотивам участия граждан, руководителей предприятий в гражданско-правых отношениях. Мы рассказываем о кредитных обязательствах, взыскании долгов с граждан в рамках исполнительных производств и при банкротстве, субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Делимся способами сохранения активов, а также рассказываем, что делать категорически не стоит. Кто-то скажет – это не мнение специалистов. Им нельзя доверять, ведь они занимаются защитой по уголовным делам. Не хочу никого переубеждать, если маркетинговые лозунги для вас истина в первой инстанции – флаг руки, продолжайте пользоваться услугами специалистов номер один по заключению специалистов номер один. Напомни лишь, что уголовные нормы права в сфере экономики тесно пересекаются с иными областями права – гражданским, арбитражным, банкротным, семейным и многими другими. Например, как в отсутствие знаний правовых норм и соответствующей судебной практики представлять интересы гражданина в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве или уклонении от налогов? Как обеспечить соблюдение прав гражданина при рассмотрении иска о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия? Только комплексное владение всеми нормами права, обладание соответствующим опытом и способностями позволит добиться желаемого результата. И у нас есть все возможности помочь вам. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Записывайтесь на консультацию, онлайн или лично. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. И конечно, подписывайтесь на канал коллеги адвокатов, и мы ответим на ваши вопросы.